Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня, представляем вам нашего детского врача-аллерголога, Тимощук Марину Игоревну. Марина Игоревна детский врач, педиатр, аллерголог, иммунолог высшей категории. Ее медицинский стаж 13 лет. Ее образование, в 2008 году окончила Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию. В 2010 году окончила клиническую ординатуру на кафедре поликлинической педиатрии СПБ ГПМА, получила сертификат по специальности педиатрия, имеет специализацию по аллергологии. С 2010 по 2013 год работала врачом-педиатром в Детской городской клинической больнице номер 5. За время работы в Детской городской клинической больнице номер 5 прошла обучение в СПБ МАПА по циклу инфекционная гепатология и гастроэнтерология. Постоянный участник конференции по педиатрии.